Мой пуканчик, мой пукан Не гори так ради бога Ебану пивка стакан Охлажу тебя и снова Во все тяжкие грехи Я пущусь и не заплачу В этих играх снова трачу В этих играх снова трачу Нервы крепкие свои Не гори так, не гори Огном проходит дни Что со мною, я не знаю Умоляю, не гори Ты остынь, я заклинаю Ведь закончится игра Пусть разорван будешь в клочья Бедный анус-одиночки, бедный анус-одиночки Мазохиста-игрока Не гори так, не гори Ты в моей судьбе Очень много-много значишь Ты ведь крепче, чем орех Я в тебе свою боль прячу Эту боль перетерпя Я дышать не перестану Все равно счастливым стану Все равно счастливым стану Даже если без тебя Не гори так, не гори